Как развивается киберспорт в России и может ли он в дальнейшем обойти по популярности обычный спорт, Узнайте в нашем следующем сюжете. Сегодня рынок киберспорта возглавляют Китай, Южная Корея и США. Россия, занявшая пятое место в рейтинге стран-лидеров, насчитывает 3816 профессиональных игроков и около 20 лет истории. Что же эти цифры говорят о реальной популярности киберспорта в нашей стране?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 Поэтому здесь не требуется телевидение, чтобы сделать из этого что-то. Возрастная категория людей, играющих в видеоигры, составляла от 18 до 24 лет. По проведенному анализу выяснилось, что более половины наших граждан, а именно 64%, полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту. Однако 27% считают, что, напротив, можно и нужно развивать данное направление. Я считаю, что нельзя, потому что спорт в классическом понимании этого смысла слова он обозначает соревнования физических людей в физическом пространстве с, демонстраци с демонстрацией собственной физической силы. Ума, логики и так далее и тому подобное. А киберспорт это что? Это просто сидят ребята, нажимают на кнопки. Хочется напомнить и подчеркнуть, что свою порцию признания и ненависти киберспорт получает ежедневно. Однако это не исключает того, что развитие данного сегмента на отечественном рынке будет востребовано все больше и больше. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.